Логопедическое зеркало Ора для развития речи и работы над исправлением речевых дефектов. Производственная группа Лига представляет уникальный продукт для помощи в работе логопедов и дефектологов. Теперь занятия станут не только полезными, но и интересными. Зеркало выполнено из прочного материала и обрамлено мягкой эко -кожей. В линейке представлены варианты зеркала с диагональю 24 и 27 дюймов. В комплект входят динамики, микрофон и набор игр для логопедических занятий. Зеркало оснащено камерой для записи занятий. Их можно пересматривать, делать работу над ошибками и отслеживать прогресс ребенка. Остается лишь запустить программу, и занятия можно начинать. В стоимость зеркала входит игровой комплекс для логопедических занятий. Это более 90 интерактивных игр, заданий и диагностические материалы для составления речевой карты ребенка. Производственная группа Лига ⁇ доставка по всей стране. Заказать оборудование можно на официальном сайте leaguediffisgroup.ru.